Всем привет! Меня зовут Арзу, а это мой канал. Здесь я буду делиться с вами различными мастер-классами по рукоделию. Надеюсь, что каждый из вас найдет для себя что-то интересное, подчеркнет что-то новое и даже, может быть, чему-то научит меня. Я всегда готова, открыта и жду ваших отзывов и комментариев. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что у вас все получится. Всего хорошего. Пока!